Привет, дорогие ребята, я снова рад вас видеть, и Оптимус тоже рад вас всех видеть. И хотелось бы сказать немножко о предыдущем выпуске, там был у нас челлендж чуть-чуть неудачный, кому интересно, посмотрите обязательно. А этот выпуск у нас будет так, ну, честно говоря, если в кавычках назвать, день чемодана. И вот наш самый первый день чемодана начал. Синего чемоданчика, и в нем редкая вещь попалась в предыдущем выпуске. Кстати, мы его уже открывали. Ну да ладно, э -э, вот следующий чемодан. И у нас здесь нужно посмотреть видео. Денежку нам дали. Спасибо за рекламу, реклама была очень интересна. Еще один чемоданчик желтенький. Денежки пришли, времяшко прошло. Что же у нас там? Ух ты, 11 тысяч! Ух ты, пух ты! Ничего себе! У вот це бабла нам привалило! О, oh, моноцикл у нас уже там непонятно сколько единиц. Классно. Так, это можно видео посмотреть. Сейчас посмотрим быстренько. Вот как мы быстро посмотрели выпуск. Выпуск видео. А выпуск поставили очень быстрый лайк написали комментарий. Вот. Чемоданчики подкрывали, остался красный, красный, красный, красный. Но для этого нам нужно немножко проехаться, заработать немножко медалей. Так, на какой машинке поедем? Так, это нет, о, бесплатная, халява, ребята, халява Опять рекламку глянули и получили бесплатную улучшалку для своей машинки И денег практически не влаживаем, а машинка улучшается и улучшается Да, ну, наверное, все-таки придется потратиться 2000, но ну, это не столь существенно Попробуем на ней проехаться, наверное, в следующем выпуске У нас, кстати, по ней есть задание да, есть задание, ускорение, он есть. Наверное, вот это ускорение надо поставить. Место, вместо ракеты поставим. Но это в следующем выпуске и попробуем э, проехать Челлендж. Челлендж. Смотрите в следующем выпуске, как мы будем проходить на, той мали... на маленьком джипе. На маленькой машинке. Э, супер джип, что же у нас? ах вот, ус, вот. На Я в предыдущем выпуске говорил, что не хватает на супер дизель. А на вот эту машинку на Суперджип он у нас уже появился. Ну да ладно, ладно, ладно, мы поедем на своем старом фиолетовом Супердизеле. Так, моноцикла нету, гонки нет, не, покупать не будем. Поехали, все, хватит, хватит лазить, поехали. Надо медальончики зарабатывать, открывать еще один сундук. Так, Оптимус, давай, юху! Идеальный старт И круто мы старт Ах, вот, ребята, у нас старт и ускоритель Срабатывает при идеальном старте Если честно, я до конца не знал а, Писал ребятам Расскажите, покажите, пожалуйста Если честно, ну, наверное, плохо искал А сам вот разобрался Старт и ускоритель у нас Срабатывает при идеальном старте Это круто А Серго Серго нас обошел Серго, красавчик мы немножко до тебя не дотянули, Ну ничего, Серго, держись, сейчас мы тебя обгоним. <lars> <Georgiyan> <beers> uh, готов поспорить, что мы сейчас займем первую позицию. Давай, давай, давай, давай, Оптим, ну Серго не отстает, у него тоже, наверное, джип уже практически на максимальных этих прокачках, и у него улиточки, кстати, видите, нет, а у нас есть Серго, он как валит. то-то Серго, ну давай, давай. Ура! Медальку забрали! Я говорил, что мы у тебя выиграем, Серго. Без обид, конечно, но нам медалька тоже нужна. В общем, у тебя еще есть шансы, Серго. Давай, гоняй. Давай, давай, давай, давай. Кстати, если ты нас смотришь, дай нам об этом знать. Мы гоняли с Димкой. <смех> есть у нас выпуск на канале. Посмотрите обязательно. Там Димка с нами гонял. И, как оказалось, Димка нас смотрит. Он отозвался. Написал нам комментарий И вот мне интересно Интересно смотрит ли еще кто-нибудь Из наших соперников нас Ну из заграничных понятно Понятно, это будет тяжело А из говорящих. Ребят, у, братья славяне Отзовитесь, кто с нами гоняет У нас личный рекорд, опять первое место И второй медальончик Второй медальончик погнали, четвертый заезд Решающий, Сергой немножко отстает Но у него есть все шансы все шансы еще э, занять первое место в турнире. Ну, в гонке-то, понятно, шансы есть, а вот в турнире тоже еще остаются. И Серго не теряет, кстати, своих шансов. Как он, смотрите, собрался, оторвался. Сережа, если тебя, конечно, зовут Сережа, ты молодец. Молодец, красавчик, очень приятно с тобой ездить, когда... Вот, молодец. Собрался и победил. С сильными соперниками всегда приятно э, ездить, гоняться и соревноваться. Вот как-то так. Отличненько, перерыв на рекламу у нас закончился, получили свои бонусные очки. Чемодан, Три часа, давайте, наверное, еще проедемся. Не хватает нам медальончиков, чтобы открыть красный чемодан, но уж очень сильно хотелось бы узнать, что там внутри. Так, две гонки, ребята, ребята, все иностранцы, все иностранцы, но соперники, есть соперники, неважно откуда вы, с соседнего дома, соседнего двора, соседней улицы или соседней страны, нам все равно приятно с вами ездить, приятно, что вы нас смотрите, и мы рады, что мы друг друга нашли в интересах, по крайней мере, в этой игре, а пока у нас есть еще один... Еще один медальончик, и осталось, э, по-моему, если не ошибаюсь, последний медальон. И будем открывать свой красный чемодан. А получится ли у нас его получить, этот медальон, узнают те, кто досмотрит, конечно же, эту гонку до конца. А кто не досмотрит, узнают, если перемотает. Но перематывать, кстати, нежелательно, не просить. Мы вас просили быть этого не делать. Хотя, ну, как хотите, гонка так маленькая, вот и медальончик у нас уже в руках, 6 очков из 6 заработано, заработано и и, и вот она, момент кульминации, момент кульминации, давайте открывать чему чемодан, вот этот, не красный, давайте коричневый или бронзовый откроем. Денежка, магнит. Да дайте нам магнит на Супер Дизель, ребят. Ну сколько можно уже? Дайте на Супер Дизель нам магнит. У кого есть на Супер Дизель магнит? А ну, скажите мне. У кого есть? У меня нету. А хотелось. Ух ты, легендарная вещь попалась. Интересно. Но танка нету. Редкая легендарная. Все, все, все новинки. Все новинки. Но нам пока они особо не пригодились. Купим там, пригодятся. А пока, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Обязательно пишите комментарии. И всем пока-пока.